Йоу, всем привет меня зовут Хичига. Меня не одолел сам Курасакичиго Чшшшшшшшш что я Зангеца, ну-ка Всем, кто спойнил это, ну-ка кыш, кыш, кыш Зрителям, не читавшим мангу, блич Пока рано узнать правду Что садишь ты мне втираешь? Мол, читаю плохо, тексты голы Лучше просто сдохни, надоели Ваши бобли, сопли, я в шоке Меня раздражает дух Голос Дагуленова, я еще одиана Я из тебя сделаю раку Минус мировая война Да пошли вы да, я расскажу вам про себя Внутри, пацаны. Пробудил силуат, который которой содрогнулся мир Всё вернул в под водой, это Unreal. Я вышел раз, я вышел два, я вышел три Где все враги, ах да, просто выжить не смогли Тебе придет, ничего это вам мешок Страх проникнет мигом под ногами трупы Покромцаю капитанов и группы Бруния у тебя, и секунды Тебе придет ничего это вам мешок Ух уж это тульки, тебе пора бы на покой Рой могилу, рой, мне плевать, что ты пустой Хотя постой, кто там еще и слабенький Спады, не ребятки, вам тут на земле не рады Я темная сторона, я есть твой инстинкт Я твой кошмар, я за тебя токсин Будешь считать ворон, я тебя убью Ты так жалко, не доверяешь своему чутью Ты подчиняешься, я тебе Мира. король или лошадь? отгадай загадку В чем разница? Король починил лошадку Я всего лишь его истина, я ей санкетку Я сильная сила, я та самая ответа Слова конкурса кипу, но я не победил Без меня он проиграет, просто подожди Тебе придется ЧГ, это вам не шутки เพื่อนไปนะ